добрый день друзья Я обещала вас познакомить с текстурами с косметикой Неостратом. и собственно начинаем наш обзор вот с такого вам препарата достаточно интересный, на самом деле он называется для проблемной сухой кожи но не обольщайтесь проблемной. это значит не с плечами. это значит которая прям очень сильно огрубевшая очень сильно сухая посмотрите какая текстура препарата собственно уже мне кажется по внешнему виду понятно что там минеральное масло и поэтому этот препарат может использоваться прям. на для мега сухой кожи, ну, наверное, все-таки в первую очередь для тела, они его рекомендуют и для коленок, и для локтей, то есть вот где нужно убрать такую вот грубевшую, в общем-то, кожу. Чем хороши ПХА-кислоты? Я их на самом деле обожаю, потому что они работают, как любые кислоты, но не раздражают кожу. Поэтому для чувствительной куперозной кожи обратите внимание на эту американскую косметику. Она странноватая, но есть препараты, которые на мой взгляд очень круто работают. И вот, между прочим, вот этот препарат, посмотрите, он 100 грамм стоит 4,250. И вот если действительно сухая кожа с огрубелостями даже на лице, может быть в вашем, что называется ежедневном рационе для кожи следующий препарат он у нас идет уже с гликолевой кислотой он сейчас для начинающих наверное скажем так у меня вот в таких есть пробничках есть в мини тестерах есть в пробничках в общем это легкий по текстуре крем гораздо более ну, комфортный для, например, комбинированной кожи. Видите, какая у него текстура. Здесь у нас 8% гликолевой кислоты и 2% молочные. Это, наверное, для тех, кто прям только начинает использовать гликолевую кислоту и прям вот не уверен, насколько хорошо она, что называется, пойдет. А для комби, для сухой, в общем, для любого типа кожи подойдет. Стоит 40 грамм 3200 Посмотрите, там, в принципе, состав достаточно простой, и на сайте у нас все, прям полностью ингредиенты указаны, можно посмотреть. Так, следующий у нас будет уже лосьон, в общем-то, и для тела, который можно использовать, в общем-то, и для лица. 200 миллилитров цена, внимание. 2850. Видите, он достаточно легкий, то есть прям совсем по текстуре легенький. Это прям флюид. А там нету небольшое количество все-таки деметикона, силиконов есть, поэтому прям кто очень боится и считает, что они комедогенные, потому что далеко не всегда это так, то в принципе можно все-таки не использовать. Но если вам кажется, что этот крем общем очень... Короче говоря, он может подойти и для лица, если кожа склонная к жирности. Он достаточно хорошо впитывается. То есть они не ограничивают, что это только для тела. И для лица, и для тела может этот лосьон использоваться. Так, наверное, сейчас самый популярный крем... Это вот этот вот крем, это ультра увлажняющий крем, и здесь как раз глюконолактон, что, собственно, самое интересное в неострате, на мой взгляд. По текстуре он, как я люблю говорить, крем-крем, посмотрите, то есть он прям вот, вот такой, мне кажется, понятно, такая сливочная моя любимая текстура хорошо действительно увлажняет без пленки стоимость его 40 грамм 2800 рублей это абсолютно комфортная на мой взгляд цена Значит, здесь у нас еще витамины е примула вечерние вначале у вас будет ощущение чуть-чуть пленочки она впитается поверьте мне я уже потестировала этот препарат и потом останется ощущение увлажненности значит по поводу ароматов я бы не сказала что это прям вот э, их скажем так конек у них э, они такие немножечко медицинские но если честно мне нравится то есть вот каких таких ярких парфюмированных отдушек нет она вообще в принципе про э, скажем так э, ну, про такую гипоаллергенную историю. Так, вот этот вот лосьон, который они рекомендуют для проблемной кожи, немножко странный. Ну, вернее, как... Он на основе гликолевой кислоты. Я с сомнением отношусь к гликолевой кислота и проблемная кожа. Но тут есть еще спирт, собственно понятное дело, и пропиленгликоль. Сейчас я попробую показать, как будто бы вот такая вот жирная водичка. Собственно, пропилен и ничто иное как растворитель. Это то, за счет чего работает, например, Холиленд Суперлосьон. Пропиленгликоль растворяет комедоны, делает их более жидкими, и они не скапливаются. Поэтому вот этот лосьон, у него очень комфортный, на мой взгляд, цена. 100 мл стоит чуть больше 2000 рублей. В целом можно попробовать тогда, когда скорее комедоны, а не воспаление. Чтобы, не дай бог, гликолевая кислота не спровоцировала еще большее воспаление. Так, следующий у нас препарат это клинзер. То есть он, кстати говоря, неплох. Достаточно дорогой. 200 мл стоит 3150 рублей. Собственно, там тоже полигидроксикислоты. У него есть минусы и плюсы. Не знаю, как это. Я вот не могла, еле-еле вскрыла. Он густой, что мне нравится. Но он почти без запаха такой... Но он плохо пенится. То есть вот если прям вот вам хочется, чтобы пена была, это не сюда. Но при этом этот лосьон, уже не очиститель, он хорошо очищает именно даже чувствительную кожу. То есть тогда, когда вам хочется такого какого-то обновления с, на этапе уже очищения, но при этом без разрешения. То есть вся неострата подходит, ну, в целом плюс-минус все препараты для лечения куперозной кожи. Это очень круто. Так, двигаемся дальше. Следующий у нас вариант. Это Bionic Lotion. Это тоже, в принципе, препарат для ухода за телом. В общем, в отличие от других, он совершенно не раздражает кожу. Давайте прям вот тут попробую хотя бы. Это у меня там уже вся сильно напитанная кожа. Вот Видно по текстуре, что он вот такой вот очень нежный. Очень хорошо впитывается. Опять же, в целом можно его использовать и для лица. Но не ограничивают они. Тут нет ничего такого, что почему было бы нельзя. Единственный момент он все-таки, на мой взгляд, дает легкую такую вот пленочку, поэтому для жирной кожи не подойдет. Здесь у нас в составе этого лосьона 12% полигидроксикислот. Так, и последний препарат, про который мне хотелось вам рассказать, это сыворотка. Это один из самых, на мой взгляд, популярных продуктов у неострата. Сыворотка от покраснений, тоже на основе полигидроксикислот. У нее есть определенный минус, который я сейчас уже понимаю, потому что я достаточно много этот препарат назначаю. Это сыворотка. Видите, она в целом может использоваться и самостоятельно. То есть вот эта сыворотка может давать легкую пленочку. Имейте это в виду, поэтому просто используйте на места куперозы и прям тонким таким, тонким слоем, чтобы не было вот этого ощущения плотности, потому что люди с куперозной кожей, как правило, не любят ощущение какого-то вот плотного, какого-то жира на лице. Но это вот мое такое, скажем... Наблюдение. Цена сыворотки за 30 грамм, 29 грамм 3950 рублей. А в целом, резюмируя, все-таки косметика неострата подходит для такой, знаете, сухой, раздраженной, чувствительной кожи, склонной к покраснению. И напоминаю, что всегда у вас есть возможность проконсультироваться и подобрать именно те препараты, которые максимально будут вам эффективны.